Юлю. Юлю. Юлю. Помаши, деду. Помаши, деду. Солдатик потерялся. Да. Ну, надо нового, поймать другого. Другое. Да. Вот тут. Вот тут много их бегает, лови, ты снег, снеговика слепила? Летала. Пчелка? Да. Там... Страшная моя. Пчелка страшная? Да. А ч, каким она цветом? Да, там... Желтая? Да. А, и ты знаешь, кто был? Пчелка Майя. Ты с ней дружила? Да. Да. Она улетела. Она сказала, потом прилетит еще? Понятно. Но ты ее не испугалась, пчелка? Испугалась? испугалась? Ага. А Сейчас дождик будет. А ты по лужам. Будешь по лужам. Уже идет? Я буду по лужам. Значит, будет дождь, да? А где дождь? Где дождь? Сейчас придет. Где дождь? На небе. Где она? На небе. Покажи, вон там, где небо. я была не вон она там, олоны. там олоны. вороны Да. Ой. кто это там папа помаши ему рукой папа скажи папа привет привет папа привет, когда ты меня слышишь? Слышишь. А сколько Юли лет? Два. Два? Да. Молодец. Уже взрослая, да? Да. Я могу говорить. Можешь говорить? Да. А ты стишок знаешь какой-нибудь? Будет... Да. Красивый. Красивый? Да. Чешок. Мишка косолапый. Будет. Больше шишки, в песенки полет, да? Вдруг упала шишка прямо Мишке в лоб, да? Мишка рассердился и ногою топ, топ. правильно. И что он сказал, Мишка? Больше я не буду шишки собирать, да? <Стану> ты кручишь? С детьми дружить хочешь? Да. М -м -м. А ты останишься? Да. А я уже